привет друзья в этом уроке вы познакомитесь с вышивкой на трикотаже с применением неклеевого отрывного стабилизатора для вышивки на такой ткани можно выбрать стабилизатор плотностью 26 грамм на метр квадратный но если у вас его нет воспользуйтесь более плотным просто помните что чем плотнее стабилизатор тем плотнее результат для работы вам также понадобится клей-спрей временной фиксации и верхняя и нижняя нить, а также водорастворимая пленка. Выберите пяльца, соответствующие размеру вышивки. Ослабьте винт и выньте внутренний обод. Разместите стабилизатор поверх внешнего обода и закрепите его с помощью внутреннего. Задача, чтобы стабилизатор был плотно-плотно натянут в пяльцах. Затяните винт внешнего обода. Встряхните баллон клея-спрея и нанесите его тонким слоем с расстояния 20-30 сантиметров. Теперь можно размещать ткань. Кстати, некоторые рекомендуют после нанесения клея-спрея подождать где-то секунд 10-20, а затем уже размещать ткань. Лично я не придерживаюсь этих рекомендаций. А иногда эти секунды сами все пробегают, пока возьмешь ткань, примеришься, и так далее уложите трикотаж поверх клеевого слоя свободно без натягивания теперь осталось разместить поверх трикотажа верхний стабилизатор пленку отрежьте ее чуть больше размера вышивки если вам кажется что этой тонкой пленкой можно пренебречь то вы глубоко ошибаетесь она обязательно как и все другие стабилизаторы материалы показаны в этом ролике Прикрепить пленку к ткани можно с помощью булавок, следя за тем, чтобы булавки не попадали в поле вышивки. Ну вот собственно и все. Берем пяльца и идем к вышивальной машине. Поскольку вы начинающий пользователь, то вам лучше постоять и понаблюдать за процессом. Это позволит вам увидеть, что происходит под иглой и попробовать понять, что произошло, если, к примеру, оборвется нить или сломается игла. Впоследствии вы сможете оставлять свою машину без присмотра. Закончив вышивку, выньте ткань из пялец и удалите остатки верхней пленки и нижнего стабилизатора. Прогладьте вышивку с изнаночной стороны изделия. Всем хорошего дня!